всех приветствую на канале мали поводом для этого ролика послужил ролик с ютюба кандидатов президенты где ведется расследование про квартиру в париже Ну кто знает то в курсе тот видел Ну в общем я в этом ролике заметил ковку на одном из домов которые там мелькали Поэтому я набрал Париж, у проспект Виктора Гюго, да? Но почему-то кажется другой адрес. Но это не важно. Все равно пойдем туда. Вот. Что мы видим? Ох, ничего себе! Вы смотрите, какой гига-мега-супер-пупер балкон. Так, немножко увеличимся. Да. Серьезная заявка достаточно такой ну, серьезный рисунок многоэлементный, но опять же это повторяющийся да и заметьте все этажи сделаны именно так а ну-ка на ничего а на окнах ну что-то попроще видимо из другой серии совсем да но то также одинаково на целый этаж с этой стороны вот, простейшие ворота. Приплюснутые завитки. Ничего такого нету. Криминального. Вот этот рисунок случайно не похож на тот, что было вругая. Ну нет. То да, в принципе все рисунки-то похожи. Как бы. Завитульки, завитульки. Вот простой балкон. Такая решетка на окне. Все, больше я не могу, я не могу вылечить. Да, простые валюты. Вообще по-простому сделано, да? Здесь. Ну, в общем, какой-то разнобой. Ух, Вот это балконище. Ну да, горячая. Горячка. Сплошная горячка. Скорее всего. Судя по тому, что это старинный район. Старый район Франции. Поэтому и вот будем так говорить хочу а я хочу ходить и а как не ходить О. так с Полисает мышечка ничего страшного так, Немножко уменьшимся чтобы было легче ходить вот опять вот она тема как говорится французских балконов давайте будем посмотреть ну, в принципе ничего тут такого французского и нет старая древняя ковка какого-то там века Ну, как видно, да, все этажи оформлены на да, весь дом, наверно, да, в одном стиле, скорее всего, гостиница по-любому. Заметьте, вот этот балкон, вот он на весь дом. Балкон это, да, балкон. Ну и балюстрада. Заметьте, дом угловой, да, острый. Так, вот сюда хотим. Вот в этот переулок такие-то действительно французские узкие улочки. Итак, здесь что? Ну, да. Попроще, попроще. Но суть такая же. Что-то бы оригинальное, видеть, интересное. А вот тут уже совсем другой рисунок балкона, да? Вот этот крестик наверно по-любому что-то означает или это или это совсем мелкие барашки очень очень мелкий барашек просто так вот 4 барашка и получился как бы крестик да. но ведь это кстати продолжение того балкона которого вот оттуда повернул Сейчас сдвинемся немножко как это у них так получилось Стоп Ух. Вот здесь новый рисунок В общем где-то вот здесь на углу Видимо меняется рисунок Ну что хорошая улица, пойдемте дальше Вот еще какой-то длинный балкон был да, обратим внимание да, рисунок тоже другой. И все, сплошная классика. Но, наверное, скорее всего, вот это можно и назвать классикой. Периодичность одинаковых рисунков. Я книжки не читал, по ковке, вот, которые предлагаются почитать. Что я вижу, то и говорю. Классика, барок это, и прочее, блогуда это не наша. Вообще фиолетово как он называется. Тут два понятия. Или красиво, или стандартно или дешево, да? ваша правы со мной не соглашаться. О! Вот среди этого всего вот такой балкон. То есть, вот смотрите, вот этот балкон длинный. А нет, вот это одна тип балкона, вот второй. Причем он отличается разительно. Ну-ка. Как это так? Что это они себе позволяют -то? разные балконы делать? Ох, как неудобно в узких улицах снизу смотреть. Это вообще какая-то жесть. В принципе, ничего сложного, но надеюсь. Ну, то есть простота но какая-то квадратность еще да какие-то эти хотя вот если вот рассмотреть вот здесь да нифига тут не видно и хоп пошел светодиодный фонарь и пошел простой балкон мох смотрите растет ну, деревья то это декоративные но комнатные любезные что мох центр парижа дорогущая улица Немножко приспустимся, пару шагов сделаем, что мы видим, совсем другой рисунок, вот одна улица и куча-куча разных, разнообразных рисунков, поэтому, причем девятая улица Густава Курбе. Мы так-то на Виктора Гиго Хотел я пойти Но тоже неплохо дело -то не в том, как той квартиры посмотреть. Ролики а в ролике на фотографии видно Смотрите, это по-моему Из полосы, да, рисунок? Вот, судя вот по этим теням Да, это полоса С выше Опять другой рисунок чудеса или такой же нет другой а еще выше тут вот, уже и не видно по-любому другой вот еще какие-то окно на французов умом не понять ну одним словом лягушка еды или как там лягушатники здесь что Ой, дешевая ковка, да? Кованые эти элементы. Хотя нет. Скорее всего на горячую ковку. Просто из тонкого квадрата сделано, скорее всего, с 12-го. А листья нет, на горячку. Ну вот, кстати, почему? Вот, сколько брожу, вот впервые на такое обилие на, на, на, на, натыкаюсь. Смотрите, вот какой балкон, какой рисунок. То есть, да. А выше опять другие. И на что не похожие. Но видимо кто каким этажом владеет, тот себе и заказывает. Вот видите, тут уже идет следующий балкон из полосы на рисунок. В чем мы повесили, что ли? Рисунок отличается от этого. Если он вот то так вот надо поставить, Если здесь пика, здесь нету. Да, отличается. И из полосы. Прикольно. Так. Это мы уже обсуждали. Нет, вот этот балкон мы не обсудили. Вот этот еще, да? Вроде стоим на одном месте. И глаза разбегаются от разнообразия. То есть вот идет композиция, вот одна решетка секция, вот с этими овалами, которые вот здесь перекликаются. Вот она. Что здесь, что здесь. Скорее всего, одного размера, наверное. Потом идет вставка вот из таких орнаментов. Будем так говорить. И опять пошла периодика. Ну, в смысле, такая же, ну, секция. Потом опять орнамент, секция. Ну что ж, продвинемся на шаг. Ну, да, два шага сделали. Что нас ждет здесь? А здесь нас ждет. Ждут вот такие, вот такие решетки и такие штурвал, да? То есть это видимо одна квартира. И совсем рядом. Так, чуть уменьшим. Уже другие решетки. Совсем. То есть э, можно предположить, что каждый владелец квартиры или какой-то недвижимости делает свои решетки. Уникальные. Ох, какая. Какая какая балконная балконное ограждение тут вот непонятно что ну скорее всего возможно цветочек но все примитивненько простенько и в то же время очень густое заполнение да? Вот. решетки соответствуют вот этим вполне возможно можно предположить что двухуровневая квартира вверху видите стороны да то есть вот вот этот весь объем это одни и те же решетки можно да, сделать вывод большая квартира огромная так давайте вот до этих окон доберемся что тут ну да как и предполагал да немножко другие решетки вот такая французская мода на данный момент Так, мы еще здесь не смотрели вот они, балконы идут. Вот этот мы не видели. Посмотрим. А, ну нет, видели. С той стороны, точнее, вот с, того, вот с этого торца мы смотрели. Вот. А вот идет апартаменты. Вот это, скорее всего, апартаменты одни и те же. Давайте рассмотрим рисунок. Угу. Прекрасно. Чудесно. Наверху опять все по-другому. Цветочницы. Скорее всего, по-моему, очень походит на мои, которые я делал в одном из видео. Возможно. Не, не берусь утверждать точно, но. Скорее всего. Два шага делаем. И опять пялимся по сторонам. так это мы уже видели вот рисунок вот так навороченные накрученные с листьями с аккаунтами и прочее каждый рисунок смотрите -ка, индивидуален абсолютно Ох, какая плотность рисунка Да повернем на другую сторону. И видим абсолютно другие рисунки. Вот вообще фантазеры, эти французы. Но это, наверно приход они ловят от лягушек ядовитых. Вот их и поряд рисовать. Но опять, что замечено, здесь вся это все периодика, как правило. То есть какая-то отдельная секция, сделанная картиной, вот здесь, допустим. А большая часть это периодичность. Ну Как я называю эту штуку темы темой, да? Вот угол дома опять. Ну вот совсем другой каленкор, Ра градус, радиус. Ракурс, будем так говорить. А верхушка нет? Где-то уже было похоже подобное. Удивительное дело. Ну а заборы простые, простейшие, да? Так, а мы откуда пришли? А мы вот с этого переулка. Это всего лишь один переулок. Это всего лишь один дом, треугольный. Вот здесь. А ну да, это продолжение. Треугольный дом. А вот это уже, скорее всего, новый отдел. Простенькое. Со вкусом, с яществом. Давайте переедем вот сюда, на эту улицу. Так, наверное, чуть уменьшиться. Заборчик простой, проще никуда. Мороженку ест. Этот что <с> держится за немножко добежать пытается. Так, это вообще не то. Мы не хотели это смотреть. Здесь решеточка на углу. Стандарт. Французский стандарт, будем так говорить. разнообразие видов. Продвинемся. Парушу. нет один наверно шаг, хотел я вот этот балкон посмотреть. Просто что мы снизу смотрим. Где-то этот рисунок уже видел. Ну в смысле вот этот кругляш, из которого вот такие штуки выходят. Причем это полоса. И какая-то она достаточно толстая полоса. Но тут рисунок как бы перекликается. Заметьте, какое оформление верхушечки. Хоп. Бэтмен. Епте. С листиком. Горячка, горячка. Согласен. Ну тут, ну, кстати, не той же оперы вот. Хоп-хоп, волна. И вот такие выбеги. Вот это уже совсем другой рисунок. Как бы он чуть-чуть похож, но по-другому так колосье что ли, не знаю как назвать. <coughs> Еще пару шагов сделаем. Наверное, уже пора ролик заканчивать. Два прекрасных переулка. И сколько всего-всего наворочено. Удивимся? Нет, не удивимся. Такой вот рисунок с перекрестьями То, что гора не увеличивает. Не увеличивает но очень много перекрестили вот как на этом балконе много ну, да. ходит только в маленьком исполнении такая вот штука повторяется и вот скорее всего вот это вот как раз то что вот маленькие балкончики на окна это и есть французские балкончики вот именно вот малюсенькие но никак не с животиком как вы заметили ни одного балкона с животиком так и я и не увидел так что французский балкон с животиком это скорее всего миф придумали придуманы кем-то русскими ой какой ой какой он. ой какой Сколько маленьких барашков? Сколько, сколько всего. все. Посмотрите, палочку сломали, выломали, тут просто загнули. Вандалы? Бухали, наверное. А это интересно для чего на стену? Или это нет, на стене? Ну какая-то перегородка, наверное. Вот это, кстати, называется маркизы эти штуки козыречки которые можно снимать и убирать давайте в центр станем, оглядимся вокруг на увеличение и пожалуй закончим вот такие балконы обратите внимание вот то есть решеточки вот эти маркизы, вы видите, идут по всему этажу. Вот еще один. Ну, в общем, центр Парижа рекомендую к просмотру. Google карты, Android телефоны, iOS. Это все есть у вас лично. Даже, допустим, если вам что-то необходимо выдумать из балконов, пожалуйста, Франция. Париж, Виктор Гюго, где-то где тут Лефелева башня была. Вот мы. Ну, в общем, вот центр Парижа. Я уверен, что вот здесь, в этом месте, в любом, куда ни зайди, по-любому будет Ковка. Давайте напоследок вот на этот перекресток. Ну ты меня увеличиваешь я а сюда хочу где панорама ну вот какая-то тижда гладь французская а это фотография продонти тянет а ну это панорама ну, вот какая-то улица Жюль Бретон, Братон, жуль Брататон. Ну и попроще, намного проще. Полосочка, все-все-все, все как по-нашему. По дешманчику, как говорится. Да, по-простому. Что за здание? Неземленного французского. Ну, короче, походу, Д'Артаньян здесь чисто пиво пил. Наверняка. Ну вот. Вот здесь уже попроще. Роль ставни. фонарь? Ну, да, фонарь. ну вот уже все. То есть чуть-чуть вышли из исторического центра. Не. Ковка. Ковка. Ну, вот. До того балкона, думаю, дойдем. До тех балконов. Не наверное не увеличит не увеличивает О, так, конечно он как далеко ну в общем вот уже на тач подписчики кстати комментаторы которые написал что я слезал эту идею нет вы не правы это совсем другой формат совсем другой тут невозможно слезать если кто-то у кого-то лежит, то только не я. Поэтому всем спасибо, что досмотрели. Еще раз говорю, улица Виктора Гюго Париж. можете сами сходить, посмотреть все, что просто вот два переулка, это, я не знаю сколько по времени, минут 20-25, на ролик будет смело любые фантазии то есть если нужны балконы решетки идите во францию в париж в центр исторический там, ближе к эйфелева башне куда-нибудь все всем спасибо, спасибо.